Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователь и гость моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, у нас такая ситуация. Вот эта маленькая крольчиха, которая уже чуть-чуть больше года, принесла мне 13 живых крольчат. Все они живы, мелкие, Кипишные такие, лежат вот маточники. Всех я пересчитал и принял решение, так как 13 штук она не выкормит, а если и выкормит, то они будут не крупные, маленькие. Я оставил 10. Вот мне интересно, какое количество вы приним... ну, оставляете пусть у крольчихи в гнезде, даже если она уже не первородка, и молока у нее достаточно. Я оставляю 10, или же даже 8. Все-таки износ крольчихи мне более важен, чем молодняк, который я получу. Ну, а это вот мой хищник, который потягал моих крольчат. Что хищник? Хищника я не убрал, честно. Я просто заделал все отверстия с помощью сетки, чтобы она уже никуда не залезла. Вот она тут, уже не первый раз. Помощница моя. Ой, господи, боже живой. Ну, как я уберу свое живое существо? Дальше, как вы знаете, я приобрел КК-92, э, аршанский комбикорм. В таких мешках по 20 килограмм. Вот его состав. Вот так он внешне выглядит. Вроде все хорошо. Скормил 2,5 мешка. Никаких нареканий на комбикорм этот не было. Но прошло пару дней. После того, как вот этот хулиган хищник потягал у меня кроликов. Как вы знаете, у меня вот этот мальчик запоносил сразу же. С помощью молочной кислоты 80% 2 кубика на литр я его, конечно же, вытянул с того света, грубо говоря. А также вот у меня вот такие крольчата. Их здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять штук. Все они тоже поуздувались. Моментально буквально в один и тот же вечер поуздувались. Начал им сразу пропаивать вот этот половиной 2,5%. Но я думаю, что из-за того, что он не 5% он мне не помог. Эффекта я от него не увидел. То есть крыльчата сдувались дальше, фекалий не было. Спасал как мог. В итоге использовал вот молочную кислоту 80%. Грубо говоря, кубик на литр воды. И вот эти крыльчата все хорошо. Вот сейчас они уже водичку отпивают. Я набрал полную. Они уже подошли с охоты попили. Но все еще до сих пор, как вы видите, в клетке грязно. То есть у них еще фекалии мягкие. То есть еще есть проблемы. Но оно, видно, что он такие напыжены. Вот сейчас любого возьмем. Видно, мокрый такой. О, грязный такой вот. Ну, это еще не вся проблема. Эти пускай еще, ну, они живы. Но этот вот могилевичанин, к сожалению спасти его не представилось возможно не помог мне не тут этот, не помогла мне домашняя наливка то есть водка ну и конечно же не помогла молочная кислота пробовал я все он еще жив но уже признаков жизни не подает так он между прочим не прокался, то есть ничего нету мордочка вот мокрая что я заливал ему но он уже все уже Глаза уже попадали. Жить он уже больше не хочет. Вот такая печальная картина. А все началось из-за этого вот злополучного мешка. Как вы можете видеть, комбикорм он был уже недешевый. 20 белорусских рублей за 20 килограммов. Но видите, внутри пакета второго который герметично упаковывает вот этот комбикорм, нету Во всех дорогих комбикормах используется еще внутренний пакет, чтобы ну, комбикорм, когда лежит на поддонах там, или еще на, чем на земле, чтобы не было ни влаги, ни... Ну, сами понимаете, чтобы комбикорм не портился. Вроде бы и комбикорм дорогой, а упаковка, а упаковка очень дешевая. Соответственно, не все, что дорогое, может быть для нас, животноводов, крольководов полезно. Берегите своих питомцев, пускай у вас будет все лучше, чем у меня, не болейте, и пускай наши ушастики растут большими и крепкими. Всем спасибо за внимание и просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои оценки. Всем пока. Не болейте.